Сборная тема. А я... Ну, будете принимать участие в выборах нет. или нет? нет Это первый вопрос. Второй вопрос. Э -э как вы что ждете после выборов? Ухудшение. Логично. Так. И третий вопрос, последний. Ну, 30 лет уже голосуют, ходят. Как вы считаете, улучшение наступает? Нет, конечно. Все в процессе, да? да. Благодарю. Добрый день. Информагентство Ледокол. Вопрос можно ну задать? Говорите, что, что за вопрос? Вопрос предвыборный. Первый вопрос. И пойдете ли на выборы? Думаю. А, второй вопрос. Что ждете по итогам выборов? Не знаю. Нет, нет четко ответ. И третий вопрос. Ну, как говорится, выборы уже 30 лет длятся. Думаю. Как вы считаете, улучшения есть? Нет. А нет. смысл ходить? Поэтому не знаю, пока Понял, благодарю. Первый вопрос. На выборы пойдете? Нет. Второй вопрос. Что ждете по итогам выборов? Наверное, улучшения какого-то. Так. И третий вопрос, последний. 30 лет голосуют. Результат, как на ваш взгляд, положительный? Пока нет, мне кажется. Тогда смысл ходить? Ну, вот мы не пойдем, даже уезжаем. Понятно. Благодарю. Форма агентства «Ледокол» вопрос можешь задать? Да, задавайте. А, только не на камеру. Ладно. Значит, первый вопрос. На выборы пойдете? Пойдем. Второй вопрос. Что ожидаете по итогам выборов? То же самое. Среди хорошего. Хорошо, тогда смысл ходить. И третий вопрос. 30 лет голосуют. Как? положительно что-нибудь есть? Я не хожу на... В последнее время не хожу. положительно не... есть. Муж инвалид, не выходит на улицу. Если не секрет, что с вашей точки зрения? Да ну все, все сферы жизни. Угу. Ясно. Все, благодарю. Иди. Добрый день, информагентство «Ледоколы». Вопрос можешь задать? Давайте. Первый вопрос. На выборы пойдете? На 18 Нет, да? Хорошо, скажем так, а ваши ожидания по итогам выборов есть какие-либо? Свои мнения? Да пока особо нет не, Я сейчас говоря, не углублен Ну и последний тогда, третий вопрос. Вся эта эпопея с выборами и перевыборами длится уже 30 лет. Каковы ваши мнения, мысли, что от этого изменится в итоге? Будет еще 50 лет, там 100 лет? Ну, мы же в России, все возможно. Понятно. По крайней мере, нас не трогают. и mm -hmm. ладно. Не трогают? А что под этим, понимаешь? Ну, сейчас уже... Водят разные штрафы, не, ну Старшие курсы, где есть 18 лет, людям, вот, я знаю, что их, ну так мягко, но предлагать, если вы хотите, можете, ну не говорят, идите, не агитируют прям стопроцентно это если хотите, можете сходить. Да. Угу. Рекомендуют, аккуратно. Да. Ну хотя в этом ничего такого нет. По крайней угу. мере, это выбор каждого, он сам решает для себя, за кого ему голосовать. Да понятно, а получается, шил на мыл меняем, нет? Какая разница между четырьмя этими основными партиями? Ну, не знаю. Вы... И те, и другие за одну и ту же экономическую систему. Фактически это база для политической системы. Мало ли кто что там говорит красивые слова, в итоге уже в течение 30 лет мы видим, что они все до себя дублируют, поддерживают фактически одну и ту же законодательную базу. А выход, выход? Не Устранить систему. А на сегодняшний день, в принципе, получается так, что... Нет смысла ходить. Почему? Даже чисто технически. Электронные выборы, значит, та информация, которая уходит с избирательного пункта, все эти КАИБы, это цифровая информация уже становится. А значит, она не под контроль никаким наблюдателем. Смысл? Они как, сколько захотят, плюсик куда, захотят туда и переставят. Вот вся логика. Это чисто технически. А политически, только могу повторить, что все четыре партии основных, они между собой фактически ничем не отличаются. Но это с нашей точки зрения. Форма агентства «Ледокол». Вот так. Ну, в принципе, все. Благодарю. Добрый день. Форма агентства «Ледокол». Вопрос можно задать? Предвыборный. Нет, не хотите? Мы сами будем голосовать как индивидуально и без всяких... А мы не спрашиваем, за кого? У нас общий вопрос. Нет. То есть пойдете или не пойдете? Вот а и мы все. Не пойдем. Хорошо тогда. Второй вопрос. М -м, какие результаты ждете по итогам выборов? Результаты? Прожить. Чтобы для народа Я вас прошу, чтобы меня не снимали. А я не снимаю вас. Нет. Я ботинки снимаю. Годится? По ботинкам не определят никого. Так. И тогда третий вопрос. Вот избирательная система 30 лет в Российской Федерации. Результат ее какой? Положительный? Я, наверное, от Ну вот. Вот в этом и вопрос. Добрый день. Информагент ледокола. Вопрос можно задать? Вопрос можно задать? Предвыборный. Предвыборный? Не хотят. Ладно никто не хочет. Uh -huh. Итак, первый вопрос. На выбор пойдешь? Да. Uh, второй вопрос. Uh, что ждешь по итогам выборов? в принципе, в целом ничего особого такого. Улучшений не будет. И, скорее всего, ухудшение возможно, будет. А может будет все так же. Uh -huh. Сдвигов особо, я не жду никаких. Uh -huh. Ну и третий вопрос. Все-таки 30 лет голосуют. Результат положительный в итоге или как? Никакой. Считаешь? Скорее всего, больше отрицательный, как положительный. Разрушение идет полной страны. Mm -hmm. У нас проще выделить деньги кому-то помочь, чем саму страну отстроить. Особенно, mm -hmm. как вот сейчас с Афганистаном, запрещенные в Российской Федерации стали бы организации и Мы им помогаем, а свою страну опять же забиваем в нее. Mm -hmm. То есть... Вот. Так что ничего хорошего не будет. Ну, значит, на этом есть какая-то выгода, какая-то прибыль? Ну, с их стороны, да, конечно, они прибыль. Ну, естественно, не с нашей стороны. А, Просто народ будет так страдать, получится У -у -у. работать за копейки, отдавать последние деньги правительству. Ну, капитализм? Система такая? Эта система, вот, именно, ее никак не разрушить. Как Нужно не разрушить? Людей. В 1917 году смогли вполне... Тогда и люди совершенно другие были. Ну, естественно. И думали совершенно иначе. Да и политика та же самая была совершенно другая. У власти люди были другие. Интересы были совершенно иначе. И в то время интересы как-то в свою страну пытались продвинуть, а нет, сейчас. Нет. Не свою страну. Нет. Это заблуждение. Делали деньги точно так же. Если посмотреть э, ту же самую статистику, то будет видно, что все ориентировалось на вывоз из страны из Российской империи. Возможно. И непосредственно вот во время империалистической войны происходила простая вещь. Подыхала промышленность, те же самые углекопы, шахты вставали, потому что там оборудование стояло иностранное. А в связи с империалистической войной доставка новой техники тормозилась, вставала. Немецкие подводные лодки топили. Это я не знаю. Я знаю. Вот. И если посмотреть те же самые справочники, то же самое «Торговый мир России» 1915-1916 года, то там много статистики, которые, собственно говоря, показывает, что вывозится, что привозится. Сейчас все намного больше вывозится, в основном. И тогда то же самое было. Абсолютно то, то же время самое. то может, не в таких количествах все это Нет. было? Нет. Было, судя по всему, еще хуже. Еще хуже, еще больше. Когда на Дальнем Востоке, по-моему, в 2016 году там публикация, на Дальнем Востоке хороший урожай зерновой, то даже в мажоре не знают, почем продать. Там просто-напросто не покупают. Нет, цены никому это не нужно. Избыток зерна. То по центру России голодуха. Голодушки сейчас... Ну, история повторяется, как правило, всегда. Значит, вот мы сейчас повтор... идем к тем годам. Ну, значит, что сейчас делать Сейчас же, в принципе, все то же самое происходит, как и было. И что нам? Точно так же ожидать Подыхание? Оно уже идет. Шевелиться не будем? Народ боится. Боится изменений, чего-то нового. Угу. Людям... Проще как-то вот жить одним днем, чем планировать в будущее. Для, опять же, для детей своих, для угу. правных. Но спрятаться в своей норке все равно от этого не получится. Ну, у некоторых же получается. Они спрячутся, переждут все это просто-напросто и все. Угу. Так, это. Так думаешь? Ну что же живем, увидим. Как говорится, да. Благодарю. Так, сейчас, секунду. Третий вопрос. Выборной системе стране уже 30 лет. Положительные сдвиги есть для экономики страны? На ваш взгляд? Скорее, дача нет. А страна еще целая. Пока еще она жива, поэтому есть положительные, да? Наверное, да. Не знаю, в политике как -то. Но на выбор не пойдете? Не знаю. У -у -у. Ладно, хорошо, благодарю. Всего -то.